Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня рассмотрим назначение, устройство и принцип действия триеров куколе-отборников. Назначение и место триеров в машинно аппаратурной схеме. Зерно от примесей, отличающихся длиной, очищают в триерах. Для выделения примеси короче зерна, куколь, дробленое зерно используют дисковые триеры куколь-отборники. Длинные примеси овсюг, овес, ячмень выделяются в дисковых триерах овсюга-отборниках. Триеры устанавливают после отделительных машин и перед обоичными машинами. Сначала из зерна выделяют мелкие примеси в триерах куколе-отборниках, затем длинные вовсюго отборниках При наличии концентраторов в технологической схеме вовсюга-отборники не применяют, а триеры куколи отборники устанавливают после обоичных машин. Рабочий процесс в триере. Основными рабочими органами дисковых триеров являются кольцевидные диски с ячейками на боковых поверхностях. Карманообразные ячейки расположены по концентрическим окружностям. Диски закреплены на горизонтальном валу и вращаются в вертикальной плоскости. Нижняя часть дисков погружена в зерновую смесь. Форма и размеры ячеек, скорость вращения дисков подобраны таким образом, что короткие компоненты обрабатываемой смеси захватываются ячейками, поднимаются вверх и при определенном угле поворота, который зависит от частоты вращения дисков и коэффициента трения частиц о материал диска, выпадают из ячеек на наклонные лотки и выводятся из машины. Длинные компоненты смеси тоже захватываются ячейками, но занимают в них неустойчивое положение и выпадают из ячеек при меньшем угле поворота дисков. Фракции могут быть порозань выведены для дальнейшей обработки в этой или последующих машинах. При движении зерновой смеси вдоль машины концентрация короткой фракции в ней снижается, в куколе-отборниках. Ячейки дисков поднимают и отбирают куколь и дробленое зерно. Эффективность работы триера зависит от частоты вращения дисков, положения лотков и заслонок, от формы и размеров ячеек, коэффициента трения зерновой смеси о поверхность дисков, концентрации, состава примесей и других факторов. Все эти факторы не поддаются оперативному управлению. При эксплуатации триеров необходимо обеспечить стабильную подачу зерна, добиваясь равномерного его распределения и необходимого уровня в загрузочном устройстве. Регулируют подачу и время обработки зерна при помощи заслонок, загрузочного и других устройств. Надежная и эффективная работа триеров возможна при очищенных ячейках влажности зерна не выше 18% и отсутствие в исходном зерне твердых и грубых примесей. Поэтому исходная зерновая смесь должна предварительно пройти соответствующую очистку, а при необходимости и сушку. При соблюдении указанных условий эксплуатации, триеры, отборники должны обеспечивать эффективность очистки не ниже 80%. Она определяется по формулам, применяемым для зерноочистительных машин. Для куколи-отборника количество зерна основной культуры в отходах не должно превышать 2% по отношению к массе отходов. Производительность дискового триера определяют по формуле, представленной на слайде. Отметим, что производительность дискового триера в тоннах в час прямо пропорциональна радиусу диска по внешним ячейкам, радиусу диска по внутренним ячейкам, удельной нагрузке и числу дисков. В триере куколи отборники рассмотренном далее, Радиус диска по внешним ячейкам составляет 315 миллиметров. Радиус диска по внутренним ячейкам составляет 180 миллиметров. Удельная нагрузка при очистке от коротких примесей в куколе-отборнике составляет от 800 до 1200 килограмм на квадратный метр час. Рассмотрим устройство и принцип действия триера куколи-отборника на примере дискового триера для отбора мелких примесей марки А9 УТК-6. Данный дисковый триер состоит из следующих основных узлов. Корпуса с дисковым ротором приемных и выпускных устройств, привода и станины. Корпус 9 корытообразной сварной конструкции служит для размещения основных рабочих органов, триерных дисков 6, а также для крепления всех вспомогательных узлов. На боковых стенках корпуса размещены подшипниковые узлы для крепления вала 2, дискового ротора. На валу ротора установлены 22 кольцевых диска 6 с карманообразными ячейками и ковшовое колесо 3 перегружающего устройства, которое делит дисковый триер на рабочее и контрольное отделение. В рабочем отделении 15 дисков, а в контрольном 7 Ковшовое колесо, установленное между перегородками, возвращает промежуточную фракцию зерна из контрольного отделения в рабочее через наклонный лоток. В рабочем отделении между дисками установлены лотки 12 и 13 для отвода зерна и коротких примесей. А в контрольном только лотки для коротких примесей. В корпусе триера установлен шнек-1, с помощью которого примеси с некоторым количеством зерна перемещаются из рабочего отделения в контрольное. Триерные диски прикреплены к валу спицами и болтами. На спицах дисков контрольного отделения закреплены гонки, которые за счет кругового смещения смежных дисков образуют прерывистую винтовую линию обеспечивающую перемещение очищенного зерна в перегружающее устройство. В корпусе триера имеются откидная дверка и съемная верхняя крышка с отверстиями для подключения к аспирационной сети. На верхней крышке крепится приемное устройство 7 с заслонками для регулирования подачи зерна в триер. В нижней части корпуса имеются откидные крышки 11 для периодического вывода минеральных примесей, не реже одного раза в смену, и сборники для отвода зерна и коротких примесей. Станина триера состоит из П-образных стоек 10, которые соединены между собой продольными балками 15. Для сбора и удаления минеральных примесей установлен поддон. Перегружающее отделение от рабочего отделено сплошной стальной перегородкой 5, а от контрольного перегородкой 16 с окном, сечение которого регулируют заслонкой 4 с помощью рукоятки 14. Привод триера осуществляется от электродвигателя 17. Вращение с помощью клиновых ремней 18 передается редуктору 19 и через цепную муфту валу 2 дискового ротора. Вращение от вала дискового ротора на вал шнека передается с помощью цепной передачи. В схеме управления предусмотрена система отключения электродвигателя с помощью сигнализатора уровня. В случае... Переполнение триера зерном. Технологический процесс в триере куколи отборники происходит следующим образом. Исходное зерно 1 поступает через приемное устройство. И с помощью лоткового распределителя тремя равными потоками направляется в рабочее отделение между дисками. При вращении дисков 6 Длинные зерна пшеницы неустойчиво заполняют карманообразные ячейки размером 5 на 5 мм и глубиной 2,5 мм. И при небольшом угле поворота дисков выпадают из ячеек в лотки 12, откуда очищенное зерно через патрубок выводится из машины. Короткие примеси, соприкасаясь с поверхностью дисков, устойчиво размещаются в ячейках, выносятся из зерновой массы и под действием силы тяжести и инерции, при значительно большем угле поворота дисков, выпадают из ячеек в лотки 13, по которым поступают в шнек 1. Последний – транспортируют короткие примеси и попавшие сюда зерна пшеницы в контрольное отделение. Здесь короткие примеси дисками поднимаются вверх и с помощью лотков направляются в сборно-отводящий патрубок для примесей и выводятся из машины. Зерна пшеницы накапливаются в контрольном отделении. Гонками дисков транспортируются к стенке перегружающего устройства и через окно, перекрытое регулируемой заслонкой 4, поступают в зону действия ковшового колеса 3. Поднимаются им и по наклонному коленообразному лотку возвращаются в рабочее отделение триера. В машине регулируется распределение зерна заслонками приемного устройства а уровень зерна в контрольном отделении заслонкой 4. Минеральные примеси выпускаются из корпуса триера не реже одного раза в сутки. Техническая характеристика триера куколи-отборника представлена в таблице на слайде. Спасибо вам за внимание, вы э, посмотрели лекцию, посвященную Оборудованию для выделения из зерна сорной примеси, а именно устройству, настройке и принципу действия триера куколь-отборника. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик уведомления, пишите комментарии с вопросами, если они у вас возникли. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!